водитель, Я обращаюсь так ко всем, потому что каждый человек способен научиться водить автомобиль. Есть у вас права или у вас их нет, есть у вас автомобиль или у вас их нет, но эта функция есть абсолютно у каждого здорового человека. Почему говорю здорово? Если у вас нет психологических трудностей или э, физических трудностей. Ну, с телом все в порядке. И еще раз повторюсь, абсолютно каждый человек может научиться водить автомобиль. А, то есть каждый человек по природе может быть водителем. Ровно так же, как и женщина. Независимо от того, что это девочка, молоденькая женщина, или это пожилая женщина, или женщина средних лет, рожавшая или еще не рожавшая, это не имеет значения, потому что у любой женщины есть по природе функция деторождения. Соответственно, каждая женщина является мартерью. Так и водители. Вы будущий, настоящий или бывший, потому что вы Возрасте, вы все равно водитель. Еще раз говорю, нет человека, которого невозможно не научить водить автомобиль. Попробую вам в этом помочь. Урок первый. Поехали. Спасибо. Как стоим на светофорке? Нейтрально. Тормоз держим, сцепление. Отпускаем. Любое начало вождения начинается с правильной посадки на место водителя. Итак, первое это ваше сиденье, на которое вы присели. Сиденье выставляется по двум направлениям: та часть, на которой мы сидим, и ваша спинка. Наклон спины вперед или назад. Газком, газком, газком. Давай, давай, давай, давай. Свет, Новый год тут встречать будем. Выключаем. Поскольку у нас механическая коробка, мы начнем именно с нее. Вот механика. У нас, соответственно, три педали. Где наши педали? Вот наши педали. Я специально надела белые кроссовки, чтобы было лучше видно. Итак, левое сцепление. Левая педаль – это левая нога. Это педаль сцепления. Мне нужно ее выжать в пол. Ой, не, не, не очень я достаю. Ой, ой, ой. ой, нога в натяжку пошла. Это не годится. Так, сейчас подвинемся. Рычаг у вас под сидушкой находится. Вы его подняли приблизились, у меня с другой стороны находится, сейчас я вам покажу, где у меня, вот, у меня ручак снизу вверх, толкнули туловище вперед, опустили, и снова проверяем, что у нас получилось, сцепление в пол, пятка, обращаю ваше внимание, пятка приподнята, болтается, Плавно отпускаем. Сразу говорю про закон педали сцепления. Сцепление в пол. Резко. Медленно отпускаю. Нога на пятку, ушла на полочку. Еще раз сцепление в пол. Пятка болтается. Медленно отпускаю. Итак, сцепление нажимаем быстро, отпускаем медленно. Такой закон педали. В пол. Медленно работаю. Пяточка висит. Встала и сюда. Итак, сидение в механической коробке мы выставляем по педали сцепления. Если у вас коробка автомат, у вас нет левой педали, у вас их две, газ и тормоз, то вы просто ставите пяточку, должен быть упор в ноге. И смотрите, что у вас получается. Тормоз можно дожимать в пол, а газ нажимается всегда чуть-чуть. Посмотрите, нет ли натяжки у вас в коленном суставе. Натяжки не должно быть. Посадка должна быть собранная, но не зажатая. Итак, это мы выставили нашу глубину сетения. Теперь наша высота. Высоту мы проверяем ручками на руле. Наш руль это наш циферблат. Как на часиках сверху 12, внизу 6, 9, и три. Синяя наклейка, это у меня для правой руки, цифра троечка. Желтенькая наклейка, это для левой руки, цифра девять. Итак, когда вы взялись, возьмем девятку сейчас, да, то в локтевом суставе у вас угол должен составлять, не очень удобно показывать, но я попробую, угол в локте должен составлять 90 градусов. Если рука у вас натянутая, значит, у вас спинка далеко, нужно немножечко приблизить вперед. В идеале 90 градусов. Обе руки вытягиваем на девяточку и троечку. Сейчас правую руку проверим. На троечку. И проверяем, что у нас здесь. Да, вот мой нормальный угол. 90 градусов. Если у вас рука вытянута, сильно-сильно не годится, значит вам нужно сидушечку, спинку приблизить немножко вперед. Есть еще одна проверка, когда мы обе руки на запястье кладем на основании руля, ну, второй рукой я снимаю, да, поэтому я пока одну руку. Руки расслабляем, руки слегка провисшие. Такой, так тоже мы проверяем. Если вам спинку нужно подтянуть вперед, у вас есть рычаг с левой стороны от сиденья или клавиша, вот такая или все-таки колесо у меня колесо, но ну, не очень удобно камера не видит да? колесо, если покрутить вперед сидушечка наклонится вперед если открутить назад то сидушка отклонится назад попробуйте будут вопросы, пишите обязательно в комментариях только после того, как вы правильно выставили под себя сиденье, мы занимаемся правильно поставить наши зеркала. У нас их три. Зеркало салона или заднего вида, боковое правое и боковое Левая. Начнем с зеркала салона или заднего вида. Итак, все, что происходит за вами, вы должны полностью там увидеть. Не так, не так. Все ровно. Я специально встала так, чтобы за мной было желтое здание, чтобы вы э, увидели э, как ориентир. Оно яркое, хорошо видно. Итак, заднее стекло полностью попадает к вам в это зеркало. Полностью, полностью. Верхняя его часть вы его видите полностью нужно там все нам увидеть, что происходит за нами. Кстати, вот этот рычаг оттолкнем, и э, это для того, чтобы оно как бы тонирует, то есть машины, которые едут в темное время за вами, они вас слепят, вы можете его отодвинуть, оно как тонирует, то есть приглушает э, свет задних фар, если оно вам не нужно, вы его щелкиваете назад. Долго стоять на сцеплении не надо. Нейтральное. Ну вот, нейтральное сначала. Теперь водительское зеркало. Его выставлять правильно по двум направлениям. Это горизонт. Горизонт должен пройти примерно по серединке зеркала. Вот так. За горизонт возьмем. Вот конец дороги и начало того же желтого здания. Итак, горизонт проходит примерно по серединке зеркала. Небо допускается немножко меньше, земли можно больше. Это есть. И у вас, возможно, электроны, возможно, механические, у меня механические. Вот этим рычагом я просто толкаю. Вот мое зеркало опускается. Толкаю вверх, мое зеркало поднимается. Толкаю его влево, зеркало поворачивается влево. Толкаю его вправо, зеркало поворачивается вправо. Еще раз. Итак, нам нужен горизонт, который проходит по серединке зеркала. Вот мы его поправили Теперь, вот это наша половина зеркала Половина, половина, это четверть зеркала В этой четверти вы видите хвост своей машины Если машина не купе, то ручку задней двери Я бы его отвернула немножечко на, на улицу Все-таки я должна видеть больше дорогу, чем свой автомобиль Но все-таки край его я должна видеть Вот так, отлично. Теперь приступим к правому зеркалу. Итак, наше правое зеркало, вот оно, выставляется ровно по тем же критериям. Линия горизонта должна пройти по серединке зеркала, то есть вот так. Дорога и дальше небо начинается. Но у нас все тоже желтое здание. Вот это середина, вот так. Ну, у нас примерно одинаково. Теперь, вот эта половина зеркала. Половина половинки – это четвертинка. В этой четверти мы должны увидеть хвост нашей машины. То есть машина в зеркале занимает одну четвертую часть, но никак не половину. Следовательно, мы отворачиваем зеркало на улицу. Сохраняем линию горизонта. Чуть-чуть съехала, немного поправим. И вот так у нас получилось. Линия горизонта есть. Четверть машины вижу. Ручку задней двери, она у меня немножко выпуклая, черненькая. Вот она тоже есть. Итак, машина не купе, ручку задней двери вижу, горизонт вижу. Четверть, четверть места в зеркале занимает корпус моего автомобиля. Еще раз повторюсь, бывают механические, бывают электрон, электрические, электронные. Не знаю, какая, что в вашей машине, какая функция. Посмотрите, разберитесь. Если электронная, то вы ее не переключите. Вам нужно будет ключ повернуть в состояние. Он, когда загорается, вся панель приборов вот как сейчас загорелась вся панель приборов. И тогда чаще всего она находится с левой стороны. Либо на ручке посмотрите, либо где-то с этой стороны от руля, от джойстиком влево left там буковка L а, влево, и джойстиком вверх-вниз вы поправляете зеркала. Перещелкнули в нейтральную, и, и еще раз справа R, буковка right, а, и тем же джойстиком поправили себе правое зеркало. Угу. Стоп! Тудунь! Что у нас с водой? Анна не разнялась! Как я уже говорила, есть механические, а есть электронные. Вот а, в данном автомобиле Электронные. Нам нужно переключатель э, сверху L- снизу R, то есть Live -right. трит Вверх мы пере... переключаем вверх L, но и джойстиком вверх-вниз будем поправлять зеркало. Но не будет поправляться, пока мы не провернем ключ. Ключ, ключ, ключ, ключ, ключ. Нужно провернуть положение Ом когда загорается панель приборов. И поехали работать джойстиком джойстиком. Итак, как я уже говорила, Горизонт должен пройти по серединке зеркала, поправляем Ди -ди -ди -ди -ди. Вот. О. И должны увидеть одну четвертую часть корпуса автомобиля в нашем. Нет, пардон, не туда, наоборот, на уличку Вот, замечательно Вот хвостик машинки мы видим, ручка задней двери А Теперь мы джойстиком переключаем на райд, right, буковка Р в данном случае она опускается вниз. И смотрим теперь в правое зеркало. И поправляем. Горизонт у нас должен пройти по серединке И хвост автомобиля. Занимает эту четвертую часть зеркала. Все. Всем спасибо. Светулик <святулик> едет на работу. Сама. Да. Я ничего не подсказываю. Мы все смотрим наперед, анализируем. Стопы горят, газ отпустили. Как я вам и обещала: только ключи, никакой воды. И выполненное ваше домашнее задание. Первое ваше задание на сегодня правильно выставить под себя сиденье по двум направлениям тотчас, на которой вы сидите. Спинка. Плюс правильно выставленные зеркала. Зеркало салона. Левое зеркало и правое зеркало В зеркале вы должны видеть свой автомобиль совсем чуть-чуть Но все-таки больше видеть дорогу В некоторых случаях нам это спасет не всегда Но все-таки спасает, если зеркала большие, от слепых зон Но плюс там еще другие есть моменты, об этом немножечко попозже Итак, что было непонятно, оставляйте в комментариях ваши вопросы Все разберем, все сделаем До новых встреч!